Я Владлен Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – не жалуйся Господу. Находясь в церквях, я все чаще стал обращать внимание на то, как люди молятся. Мне было просто интересно. Я заметил, что люди, подавляющее большинство, ходят в церкви, чтобы пожаловаться или что-то попросить. То есть, по большому счету люди туда ходят, как в бюро услуг, как в некий стол заказов. Вы мне дайте вот это, а это вот плохое, оно мне не нравится. Жалобы пишем, как будто бы там есть жалобая книга на того или на другого, на людей, на обстоятельства. Заказываем товары, услуги. Потребительское отношение, в сущности. Мне нравится, как звучит один известный афоризм. «Услышь Бога в заповедях, чтобы Он услышал тебя в молитвах». Вы слышите Господа в заповедях? Вы их читали? Вы их помните? Я вам напомню, что главные заповеди «не убей, не укради, не лги» и так далее. Вы по ним живете? Вы имеете моральное духовное право просить у Бога, если вы ничего Ему не дали? Лишь Господь может благословенно вам что-то дать, не прося ничего взамен. Но люди так поступать не должны. Если люди что-то просят, ведь Господь у нас ничего не просит, а мы постоянно просим. Он же на нас не жалуется, а мы жалуемся постоянно. Так вот, Он нам дает безвозмездно, не прося и не жалуясь. А если мы что-то просим, то должны что-то дать, верно? Дайте ему свою веру, искреннюю, настоящую. Дайте ему свою любовь. Восхваляйте его. И чаще произносите его имя в молитвах. Вот тогда вы будете иметь право что-то получить. Но не просите жаловаться. Очень важно понимать, что Господь не дает здоровья. Не дает... Новые квартиры, автомобили, не дает бытовую технику, новых друзей, умных детей, прекрасное воспитание, образование, дорогие сережки, новые часы, он это не дает. Вы это сами себе даете, вам дает эта жизнь. Вам дает это ваше желание, ваша вера в себя и ваше упорство, ваш характер и отсутствие лени. Вы хотите, чтобы Бог за вас работал? Вы хотите, чтобы он делал ремонты, покупал часы, выплачивал кредиты? Это же глупо, просить Господа о том, что вы можете сделать сами, собственноручно. Если вы пришли пожаловаться на соседей, может быть, дело в вас? Вы хотите новый автомобиль? Да кто же вам мешает? Заработайте, кредит возьмите. Купите машину дешевле, но у вас будет автомобиль. Вы жалуетесь на плохое здоровье, просите здоровья? а вы следите за ним, за своим здоровьем. Занимаетесь ли вы спортом, правильно ли вы питаетесь, хорошо ли вы отдыхаете, не переедаете, не нервничаете, не завидуете, не злитесь. Может быть, сидите в депрессии, в разочаровании, жрете, извините, чипсы у телевизора и абсолютно не двигаетесь. А потом, плюя на свое здоровье, приходите к Богу, верите мне здоровье? Послушайте, ну это же ненормально. Запомните, в церковь вы должны ходить, не с протянутой рукой Бог не любит поберушек. Вы должны доказать Ему и показать свою веру, истинную веру, твердую веру. Вы должны Ему показать, что вне церкви вы такие же, как и на молитве. Не укради, не убей, не лги и так далее по списку. Бог вам не даст, вы сами себе дадите, вы в церковь должны приходить. За то, чтобы поблагодарить, за тем, чтобы поблагодарить. Вы в церковь должны приходить. Хвалить Господа. Хвалить Его за силы, которые Он вам дал. Хвалить Его за свое упорство. Хвалить Его за то, что в вашей, что в вашей жизни что-то есть. Вы должны приходить к Господу просто лишь для того, чтобы похвастаться тем, что у вас есть. Вы заработали на автомобиль? Прекрасно. Сходите к Господу, поставьте свечу, склоните колено. Наклоните колено, склоните голову. Пусть он возрадуется вместе с вами за ваши достижения. Поблагодарите его, но не просите ничего. Вы хотите, чтобы у вас поправилось здоровье? Бросьте наркотики, алкоголь, сигареты. Займитесь спортом. Перестаньте глотать жменями таблетки. Когда здоровье поправится, придите к Господу и скажите, Господи, благодарю тебя, я люблю тебя. Вот должно быть что вашей молитвой, а не постоянные жалобы и постоянные выражения недовольства кем-то или чем-то. Вы думаете, Господь любит этих поберушек, которые постоянно, ничего не делая, в лени и в праздной жизни, прожигают свою жизнь, не ценя ее ни в грош, потом приходят в церковь и говорят, дай, помоги, мне плохо, тот плохой, этот плохой, все вокруг плохие, я хороший, помоги. Он его услышит, такого человека вы думаете? Я думаю, нет. Услышит ли он человека, который грешит постоянно, приходит в церковь, просит о прощении, якобы получает прощение, уходит довольный, только выходит за стены храма, начинает опять грешить. И через день, через два, через месяц опять приходит, так по кругу вечно. Он его услышит, он ему поможет. Я думаю, такие люди вообще молятся в пустоту в святых местах, что уже само по себе является грехом. Не ходи к Богу, если ты не живешь по его законам. Ты не имеешь права даже в храм ногой ступать. Изменись, проанализируй свою жизнь, посмотри в зеркало, послушай советов людей. Почитай Святые Писания, если ты к Богу идешь. Если ты пришел в Его дом, то читай Его правила, а не заходи туда со своими. Понимаете? Хватит просить, хватит побираться, хватит унижаться. Приходите к Господу с гордо поднятой головой, с достоинством, с гордостью, с моралью человеческой, с совестью. Радуйтесь за то, что у вас есть, благодарите Его за то, что у вас есть. Хвалите Его, признавайтесь Ему в любви, креститесь, молитесь, радуйтесь, но никогда не просите и никогда не жалуйтесь. Это неправильно, это низко. И это просто вам будет вредить. Ваша сущность, ваша энергия укрепится в том, что вы постоянно находите, находитесь в состоянии просящего, молящего и жалующегося в чем-то. Так и будете жить, так и будете тянуть свое жалкое существование. Будете вечно ходить с протянутой рукой перед людьми и перед Господом. Понимаете? Осознайте, что в церковь нужно ходить с благодарностью, с любовью. Радуясь за других, радуясь за себя, и иногда ему хвастайтесь, говорите ему, у меня то-то появилось, это появилось, у меня теперь это есть и то есть, и еще будет, и все благодаря Тебе, Господи, люблю Тебя, благодарю Тебя. Склоните голову и помолитесь. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.